Такой в некотором роде волшебный, да, без волшебства, тем не менее, когда мы запускаем общую, можно сказать, что мы сейчас запускаем с вами общее изобилие, общее намерение на изобилие. Наталья Алмата, супер. Башкирия, приветствуем, мои дорогие. Мы запускаем такую волну изобилия, передаем ее просто вот сейчас от души к душе через душу, потому что мы здесь, в общем-то, для того и собрались в этом чате. Отлично. Пишите, кто присоединяется. Я вижу, что люди прибывают и прибывают. Пишите. Мы запустили волну изобилия и перекличку такую небольшую, кто из какого города. Единички ставят те, кто уже знаком, кто уже в движении, кто уже знает, что такое кайф от того, что вы дарите или кайф, когда вам дарят. Сегодня вы узнаете, как, да, как получить возможность получать просто так подарки. Возможно, для кого-то это будет совсем новым, возможно, для кого-то это будет сюрпризом. Я поделюсь своим опытом. Я думаю, что кто-то из ребят поделится своим опытом. Это очень важно, потому что мы многие, вот, знаете, выросли и не верим в чудеса. А чудеса случаются, когда мы в них верим. Знаете, недавно мой шестилетний ребенок сказал, играя в игру, создает намерение, хочу выиграть вот такую вот там какой-то приз и выигрывает. Потом опять пробует, создает намерение и выигрывает. Но как создавать намерение, да? Хочушка и намерение это немножко разные вещи, это я отдельно рассказываю на тренингах. Опять создает намерение. Опять выигрывает, да, те, кто присоединяетесь, вижу, присоединяются, пишите, с какого города, с какой страны, пишите, единичка, если вы с нами уже в движении, и семерочка, если вы новый человек, который только-только присоединился. И вот представьте, потом он подходит ко мне и говорит, мамочка, ты знаешь, я вот делал так, как ты учишь своих яркожителей, у меня клуб яркожителей, и я вот создал намерение и получил. Создал намерение и получил. Но я же на самом деле хочу самый большой приз. Я говорю, так ты его не хочешь на самом деле, если бы ты хотел, ты бы создал намерение на самый большой приз. И через какой-то промежуток времени, там день-два, сынуля приходит ко мне и говорит, мамочка, твои... Рекомендациям, твои советы, да, они работают. Ты представляешь, я создал намерение и получил самый большой приз. И сижу и думаю, зачем я хотел так мало, если мне дают то, что я хочу. Задумайтесь, пожалуйста, над этим вопросом, над этим, знаете, такой вот цитатой маленького Родиона шестилетнего. И на этом моменте мы с вами пойдем дальше в нашу встречу. О, отлично, люди присоединяются, ребята, мы запускаем волну изобилия. Вклинивайтесь, включайтесь с нами в перекличку, кто из какого города, единички ставьте, кто уже знаком с нами в движении, семерочки, кто не знаком, кто еще пока не знает, что это за игра, и вы попадете все в нашу волну изобилия. А мы с вами приступаем, вы знаете. Когда-то на меня, ну, начнем с того, что я с, 90, с 96 года, где-то где, с 97 года, я начала заниматься благотворительностью. В силу там, семейных обстоятельств, да, жизнь заставила, так скажем, меня и маму, мне тогда было еще там, лет 18, и мы начали заниматься благотворительностью. То есть что такое делать добро, я знаю не понаслышке лет с 10, потому что мне было именно 10 лет, когда родился мой брат. Брат с тяжелой степенью инвалидности. Я знала, что такое нужда, я знала, что такое помощь людей. Я знала, что такое, когда я начала помогать, потому что у меня очень рано начала вести бизнес. В принципе, с 15 лет была в бизнесе в традиционном. Конечно же, в 15 лет это был маленький купи-продай, но я маму таскала по всем городам и весям. Потом, когда мне было 18 лет, я вышла замуж и, собственно говоря, заочно обучалась. У меня два образования, экономическое и психологическое. И я не, я не хотела работать на дядю, я понимала, что я хочу быть свободной, я свободолюбивый человек, и я хочу иметь свободу во всем. Так вот, в 18 лет я уже начала первый свой такой более серьезный бизнес. В 21 год я стала миллионером плюс, у меня уже был доход в миллион, да не просто я миллион собрала там в корзинку, а миллион дохода. И мой бизнес из маленького превзошел в, общем в опторозничную компанию. Я с огромным удовольствием все годы до сих пор занимаюсь благотворительностью. Здесь, вот, где жили, где моя мама, где мой брат, до сих пор мама была представителем благотворительного фонда. То есть я этим кайфом я занимаюсь практически вот с 10 лет. Я знаю, как важно людям получать, и как люди не могут получать часто. Я знаю, какой кайф, когда ты можешь кому-то дарить. И потом, может быть, вы видели фильм а, Дима, я не знаю, сейчас уже ты чат выключил, наверное, да, интерактива немножко не получится. Можем, можем включить. Можем, можем Включай пока, да. А, может быть, кто-то из вас видел фильм: Семерочки поставьте, а, заплати другому. Для, для меня это был настолько вот кайфовый фильм. Я настолько была впечатлена. И я его буквально на днях пересматривала с огромным удовольствием. Это суть такова, что деткам, да-да-да, смотрели, деткам в школе дали задание придумать, в течение года придумать, как ты можешь изменить мир, как ты можешь что-то сделать для того, чтобы этот мир стал счастливее. И кто что придумывал, вы знаете, посмотрите этот фильм с точки зрения, вот немножечко психологической, да, как, как мы... Вот там детки, кто что говорил, кто какую-то полную ерунду, кто-то там что-то э, тоже вот, ну там, чтобы сделать себя или там чисто своих близких счастливыми. То есть мы не мыслим глобально, прям проанализируйте каждое слово каждого героя, даже второстепенного. И один из ребят в 11 лет, он придумал такую систему, подари другому, заплати другому, когда я делаю трем людям, Какое то благостное дело? Я помогаю чем-то трём незнакомым людям. И... Эти люди, в свою очередь, помогают также кому-то незнакомым людям. Великолепно там раскрывается, как реагируют люди на эти подарки. Они не верят, а за что? А кто это? А как это? Они не верят в это. Они... Потом даже маленький герой перестает верить в то, что он создал какую-то систему, которая может изменить мир, а она действительно разошлась на несколько городов, на не... даже, по-моему, на всю страну практически. И вот Здесь то, о чем мы сегодня будем говорить, ребят, это именно об этом. Это именно о том, как можно сегодня каждому я сделать капельку, чуточку счастливее людей, близких вокруг. Вот та же система. Да? Как мы это можем сделать, мы с вами сегодня посмотрим в презентации, потому что вы будете видеть то, о чем я разговариваю. Я буду, собственно говоря, вам рассказывать то, что я подготовила, потому что это очень важный момент. И я надеюсь, что сегодня вы откройте для себя одну из возможностей, одну из возможностей того, как мы можем с вами сами стать счастливее, людям помочь быть счастливее. И все это для нас будет возможностью, для нас и для наших близких. Так вот сегодня мы будем говорить об, об игре, да? это именно игра Gift of Legacy. Мы называем этот, вот, ну как я это называю, да, тоже здесь это написано, дари богатей. В эту игру зайти можно только по приглашению, то есть просто откуда-то с улицы попасть нельзя. Я могу сделать счастливыми двух людей, об этом по порядке. Давайте сначала, что такое Gift of Legacy? Это возможность дарить людям в определенном алгоритме с определенными данными. Это подарочная деятельность с невероятным алгоритмом. Вы, я, я, вот прям, я надеюсь, что вы услышите этот посыл, потому что здесь встроено все таким образом, что каждый, каждый человек, абсолютно каждый получает свою порцию изобилия. И сегодня вы получите как некий секрет, который хранится и который меняет жизни миллионов людей по миру. Что это такое? Да, прежде чем мы с вами продолжим небольшая... Ну, такое небольшое вступление, которое мы по правилам должны сказать, что данная презентация она предназначена только лишь для обмена информацией. Она не может быть истолкована как финансовая консультация. Ни я как ведущая, ни компания Gift of Legacy не являются зарегистрированными финансовыми или налоговыми консультациями. И данная информация она предназначена для того, чтобы дать вам примеры, Показать, что вас может ожидать, рассказать о правилах игры, ответить на, на ваши вопросы. Да? То есть это очень важный момент. Итак, ребят, вот смотрите, это на самом деле такая глобальная игра. Вечная экономика дарения. Да? И действительно, ведь мы знаем, вот я не знаю, было ли такое у вас, моя мама когда-то участвовала в таких кассовых как да, в каждых городах, в каждых странах это называлось по-своему. Особенно это было популярно в тяжелые времена, когда были вот 90-е, ну во всяком случае в России да, мы с этим столкнулись, у нас стран много, везде было по-разному. И я помню, как они помимо зарплаты так ждали, когда они раз в год получат свою премию, и каждый месяц они что-то дарили. То есть эта система, она не нова, но человек просто уникальный человек, который создал эту систему, вернее, привнес это в систему, привнес это в оцифровку, сделал это децентрализованным, мы поговорим сегодня, что это такое, и дал возможность не только в рамках одной компании какой-то заниматься кассой взаимопомощи, да, помогать друг другу, а сделал это глобальным вариантом создал эту уникальную игру и люди во всем мире посмотрите, по-моему 49 стран сейчас играет в эту игру и это поднимает настроение обществу, себе, это создает изобилие, это более того, вот такая фраза, она замусолена и обесцененная совместное создание не только изобилия, но и саморазвития я как психолог, я могу сказать даже вот мои потом, может быть, кто-то ребята выступят и расскажут как мы через эту игру я почему в нее и включилась, как мы работаем с подсознанием, как мы работаем с блоками, как быстро решаются вот эти вот вопросы, которые ребят ни одним тренингом не не, не не убрать а здесь вы не тратите вы получаете подарки и плюс вы меняете мышление вы получаете саморазвитие вы настраиваете коммуникации опять-таки мы поймете почему здесь настолько развивается человек настолько развивается его личность она настолько меняется что вы будете до неузнаваемости сами себя менять Финансовые подарки, они используются во всем мире. Это опыт, о котором говорят многие. И вот на протяжении веков это использовалось в рамках города, компании и так далее. А вот с 2009 года успешно используется более чем для 700 тысяч участников, которые играют, ну, проект да, для нас это движение, да, потому что проект, привыкли, что это деньги куда-то в проект, здесь мы деньги в проект не отдаем. Это движение «Гифтов и сейчас уже намного больше, чем 700 тысяч человек, вы только задумайтесь, с 2009 года эта игра, она была обновлена, она стала более интерактивной, она стала более современной, но в нее играет уже миллион, около миллиона рублей, человек. Зародилась она в Африке, да, это общины, помогающие друг другу и здесь очень важный момент, который очень часто задают вопрос, а насколько это легально, насколько это официально, это 100% легально, это вне системы какой-либо, потому что мы деньги в компанию не даем, это очень важный факт, очень, да, я знаю, что люди приходят разные, люди приходят с, из разных компаний и финансовых в том числе, есть люди приходят с матриц, начинают на это смотреть на матрицу, ребят, вы сегодня поймете что это абсолютно не имеет отношения ни к чему что вы привыкли видеть ранее это абсолютно что-то новое для вас здесь нет как таковой компании потому что ну, компания это что это которая там принимает деньги инвестирует деньги здесь этого нет здесь нет брокеров здесь нет трейдеров это децентрализовано то есть что такое это система, которой нельзя управлять, здесь только интерактивная доска, а деньги двигаются, вот как поток изобилия от человека к человеку, никаких компаний, никакого бизнеса, никаких структур, никаких вот то, к чему вы привыкли, это очень важный момент. Вот Мы имеем только интерактивный сайт, который управляет перемещением досок в сообществе дарения. Вот все, что есть от компании. Представляете, здесь настолько все просто, гениально просто, что людям часто тяжело поверить, что это простое может быть в нашей жизни. Все, что вам нужно для того, чтобы присоединиться к этой игре, это компьютер или смартфон и подключение к интернету. WhatsApp и Telegram ⁇ это метод связи, который мы используем либо через WhatsApp, либо через Telegram. Сейчас Telegram более такая более приемлемая, да, более популярная, наверное, мессенджер. Ну, опять-таки, или то, или то. Это все, что вам надо, ребят. Понимаете? И мы от человека к человеку делаем подарки. И подарки поступают непосредственно к вам. То есть они поступают не в компанию, не к какому-то третьему лицу. Они поступают к вам на ваш счет. Поймите, это крайне важный момент, потому что нет Никаких сторон, которые контролируют какие-либо деньги, никаких токенов, которые потом обвалятся. Это вот абсолютно, тотально, процентов безрисковая игра. Почему я и называю это не проект, а именно игра, потому что здесь мы играющие легко имеем возможность получить изобилие. Итак, «Гефтов это больше, чем просто подарочная активность. И я надеюсь, что мне удастся сегодня достучаться до вас, рассказать, показать и проникнуть в вашу душу, в ваше сердце. Потому что мы помогаем друг другу расти как личности, помогаем добиваться успеха, потому что люди действительно, они здесь личностно начинают расти. Мы помогаем друг другу и поддерживаем друг друга. Не просто поднимаем настроение, но мы помогаем людям включаться, развиваться, двигаться, понимать какие-то алгоритмы. Развитие, оно идет многогранное, тоже как я там, как психолог, могу дать развитие личностная работа с подсознанием. Есть ребята, которые обучают финансовой грамотности, что такое крипто кошельки, как ими пользоваться. Вот у нас на днях будет уникальная просто встреча такого технического плана, чтобы для новичков, которые хотят вообще понять, что такое возможности, потому что мы с вами живем в уникальное время, ребят. Да там карточки заблокировали, не заблокировали, мы в движении вообще вне всего этого, понимаете, мы делимся счастьем, мы делимся радостью, мы делимся изобилием и мы помогаем людям, как из страны в страну легко перевести эти подарки и абсолютно нас не касаются а какие-то перипетии, которые сейчас происходят в мире. И это все возможно только когда мы дарим от всего сердца, когда мы делимся любовью, направляем а, свою команду те, кто лидерами являются, да, а, направляем команду. И опять-таки вот, вот вы, вы увидите да, доску, как мы можем направить всю команду. Стать легендой, создать свое наследие. Ребят, это вот мы, лидеры этого, вот этого движения, вот кому вы попали сейчас навстречу, мы то сообщество, которое существует с одной целью. Мы хотим изменить мир, меняя сначала себя и помогая людям, которые идут с нами в унисон, меняться вместе с нами. Мы за то, чтобы можно было двигаться в направлении возможностей в направлении движения того, которое сейчас выносит нас, опять-таки, такое маленькое отступление, да, как астролог могу сказать, сейчас наступает век Урана, а это новизна, это новое движение, это то, что не остановить, поэтому вы в нужное время, в нужном месте, и я надеюсь, что вы уже для себя поняли, вот тут где-то внутри почувствовали, что вы хотите. Может быть, здесь еще сомневаетесь. Но вот тут я уверена, что ваша душа она откликнулась. Может быть, ум не понимает. И мы сейчас посмотрим с вами, как же начать. Да? Начать очень просто. Вас кто-то пригласил. Один из ваших друзей, близких родственников сделали для вас такой подарок, они дали вам информацию, и если вы принимаете эту информацию, для вас близко вот это движение, это направление, вы входите в движение GIF of Legacy и дарите человеку 100 долларов, всего 100 долларов, это единственный раз, когда вы берете деньги из своего кармана единственный раз нет никаких обязательных платежей да я знаю что у нас есть нас смотрят лидеры сетевых компаний прекрасных компаний которые несут здоровье несут благо в мир тем не менее они сейчас претерпевают большие большие такие ну, Неприятные да, времена и а, все стопорится, потому что нужны ежемесячные закупы, нужно постоянный приток новых людей, а здесь вы единственный раз дарите 100 долларов со своего собственного кармана. Подарки предоставляются исключительно по принципу, еще раз уточню, от человека к человеку. И 100% подарков выплачиваются непосредственно вам. Кому вам, это мы сейчас тоже с вами увидим. Мы используем разные возможности перевода. Это банковский перевод, это перевод криптовалюты. Не пугайтесь, если вы не знакомы с этим направлением. Именно для этого у нас проводятся технические школы. Мы подбираем для вас надежные, безопасные Эффективные инструменты простые. Самое главное, чтобы каждый мог с этим разобраться. Ребята записывают технические видео. И если надо, то помогаем людям лично справиться с этим с этой задачей, а потом такой кайф, когда они сами могут это все делать. То есть еще раз, один раз дарим подарок единственный раз. Все подарки идут из кошелька в кошелек, так скажем. Да? Так, а у меня почему-то. Перескочила, да, ну давайте, это моя доска, я о ней потом попозже расскажу. И когда вы принимаете решение, это, знаете, самое сложное на самом деле, это принять решение, пропустить через сердце эту идею и принять решение. И мы начинаем с вами путешествие по изобилию. Вот в следующих слайдах я прошу вас обратить внимание вот на этот желтый кружок, где написано «ты», потому что именно он будет представлять ваш путь по доске изобилия. Итак, вы присоединяетесь к доске, дарите своей легенде, сейчас вы увидите на доске, кто этот прекрасный человек, вы дарите легенде 100 долларов. Далее, это одному человеку вы делаете, да, вспомним игру, заплати другому, это один человек, которому вы несете счастье, вы дарите ему 100 долларов. Далее вы делитесь даром наследия с единомышленниками, которые в свою очередь сделают то же самое. И вы приглашаете двух единомышленников, ребят, не надо никого тащить, не надо никого тянуть, не надо никого насильно делать счастливыми. Эта игра на самом деле, она настолько проявляет внутреннее состояние человека, готовность дарить, готовность принимать. Готовность развиваться. И если человек в тотальных страхах, он найдет тысячу отговорок и скажет, что это ерунда. Это я уже знаю просто по опыту из долгой-долгой работы с людьми именно в теме финансов. И самое вкусное, что здесь мы будем с вами наблюдать, и мы прям по слайдам, по шагам пройдемся. Здесь есть не одна доска 100 долларов, а есть 4 доски, которые подарки по 100 долларов, подарки по 400 долларов, 1600 и 5000. Вот прям интересно, у кого сейчас зажужжало в голове, ну кто же будет дарить такие подарки? Но неужели кто-то подарит, ребята, с кайфом? Первое, что я визжала просто от э, счастья, я сказала, господи, ну когда я смогу выйти на доску 5000 и дарить по 5000? Вы сейчас поймете, почему у меня это было состояние. Вы смотрите, вы проходите путь от дарителя до потом путь строителя, потом гид и потом легенда. В каждой доске повторяется одинаковый путь. И во время этого путешествия по изобилию по доскам вы будете получать подарки. На какую сумму вы видите на слайде, мы потом посмотрим с вами, как мы можем получить эти реальные подарки. Поэтому, мои дорогие, приготовьтесь к путешествию. К лучшему путешествию, я бы сказала, всей своей жизни. И вы знаете, я это говорю очень искренне, не для того, чтобы как-то кого-то замотивировать. Я вообще считаю, замотивировать человека невозможно, если у него вот здесь нет мотивации. Невозможно. Поэтому... Эта фраза, она действительно у меня от души. Почему? Потому что я с 2017 года занимаюсь профессиональным инвестированием. Я очень много инвестирую, мои старшие дети инвестируют, они получают пассивный доход, они путешествуют на этот доход, они обучаются сами в хорошем вузе на этот доход. И я знаю, как людям помогать, То есть уже три года я помогаю людям инвестировать. Но вы знаете, я... Всегда кайфовала от того, когда я помогала людям подобрать безопасные варианты инвестирования, чтобы они не попали в какие-то скамы, лохотроны. Но здесь я просто знаю, ко мне много людей обращается, у кого вот 100 долларов. Они говорят, Лен, ну как можно начать инвестировать со 100 долларов? Ну подскажи, ну расскажи. Вы знаете, я могла найти для них эти варианты, но я понимала, что это будет такой долгий путь что они могут просто иногда опустить свои лапки. А здесь, я почему говорю, это лучшее путешествие всей вашей жизни, потому что здесь реально со 100 долларов вы можете начать создавать свое финансовое благополучие, свою финансовую свободу. Итак, поехали. Мы имеем четыре доски. Вот сейчас вы перед собой видите главную, так скажем, страницу сайта, на котором нет ничего. ребят. Ребята, вы здесь нет структур, здесь нет, здесь нет ничего. Вот, вот они доски, есть академия, где правила написаны, доски, персональная информация и все. Здесь нет структур, которых вы так часто боитесь, здесь нет того, что часто люди опасаются. Итак, первая доска у нас бронзовая доска, где мы делаем подарок 100 долларов. Вот мы пришли, это первая доска, это первый игровой стол такой, и вы дарите легенде 100 долларов и на выходе получаете 800 долларов. Понимаете, как меняется ваша жизнь? То есть вот вы зашли, желтый кружочек это вы, вас пригласил человек, это вот следующий кружочек, да, и вы подарили 100 долларов. В середине вы видите легенду. То есть эта доска она вот ровно просто регламентирует очередность получения подарков, больше ничего. Когда с левой стороны у нас 4 человека подарили подарки, потом заполнились с правой стороны 4 подарка. Легенда получила свои 800 долларов и доска начинает разделяться. То есть. Первый шаг выполнен. И вы знаете, кстати, тоже вот в матрицах есть такая засада, когда те, кто вверху получают, те, кто внизу, они начинают, в общем-то, уже ничего не получать. Здесь нет вверху и внизу. Вот легенда был, да, вот, например, я легенда, мои друзья, они встали за мной следом по бокам или где-то вот рассредоточились по этим кружочкам. Я, когда выхожу из легенды, я, собственно говоря, становлюсь опять дарителем и кому-то из своих друзей уже дарю. Понимаете, это такой круговорот денег в природе, нет здесь вот той привычной матричной системы, когда верха получают, они а за затонут. Нету, ребят, услышьте, пожалуйста. Итак, мы прошли этот путь, и когда вы из дарителя перешли в строители, вы сейчас видите, желтый кружочек у нас переместился, вы на этом этапе приглашаете двух своих единомышленников, которые сделают также. же. Услышьте, пожалуйста, не надо тащить, не надо никого тянуть. Это Здесь нет а, необходимости выстраивать огромные структуры, которые а, чем больше у вас людей, тем больше вы получите. Нет в этом необходимости. Один раз подарили 100 долларов, один раз пригласили два единомышленника, которые готовы от сердца к сердцу дарить. Это вообще проект другого уровня. Другого уровня для людей чистого мышления, чистого сердца, чистого сознания, которые готовы делиться счастьем, радостью, любовью и а, изобилием. Итак следующий шаг, который мы видим это заполнение людей то есть каждый строитель приглашает всего по два человека всего по два человека и таким образом новая легенда получила свои 800 долларов подарками. вы переместились теперь на гида вы помогаете своим двум строителям пригласить двоих человек приглашаете каким образом информационно подсказать, где найти информацию, куда направить там фотографию доски, то есть вот какие то такая вот информация, да, быть гидом на этом пути, подсказать, как это эффективно сделать, может быть, помочь людей пригласить вот на такую презентацию, не рассказывайте сами, да? вы не презентеры, правильно? Вот я всегда говорю, представляете, вот Сбербанк, например, организовал какую-то акцию вы об этом узнали, что это ограниченная акция. И приходите к друзьям, говорите, слушай, там вот Сбербанк акцию такой организовал. Можно 100 долларов внести и получить 800 долларов. Он говорит, а что это такое? Ну, вы же не будете рассказывать целиком. Вы что скажете? Слушай, ну позвони в Сбербанк или пойди вот там, вот или на или тебе ролик, вот где я это увидел. Посмотри там, вот здесь то же самое, ребят. Ваша задача а, пригласить людей на подобную презентацию, где мы расскажем, ответим на вопросы, самое главное, которые возникают у человека. И вот в этом состоит ваша задача как гида, быть гидом на пути к изобилию вашим друзьям и друзей ваших друзей. И далее то же самое, заполняется доска новыми участниками, каждый строитель приглашает по два человека, легенда получает 800 долларов. И Наконец-таки вы становитесь легендой. Теперь вам начинают дарить подарки. И вот 8 человек пришли в игру. Это могут быть новые люди, это может быть вы попали в доску реинвестного, мы тоже об этом поговорим. И вам подарили по 100 долларов 8 человек. Я напоминаю, что подарки дарим из... Ну, с кошелька в кошелек, никаких посредников, никаких компаний, никаких задержек, никаких выводов, заводов куда-то как-то нет. Именно вам. То есть каждый, кто пришел в эту игру подарить, он связывается с вами и спрашивает. Приветствую тебя, рад с тобой познакомиться. Я очень хочу тебе подарить подарок. Скажи, пожалуйста, каким способом тебе это удобно комфортно сделать и вы говорите каким образом вам приятно удобно получить в подарок 100 долларов вот и все никаких посредников ребят очень важно вот ваши заветные 800 долларов когда вы закончили свою первую бронзовую доску вы получили 800 долларов и у нас получается тогда вот первый раз, вот помните, я говорила, что вы лишь однажды будете со своего личного кармана дарить кому-то деньги. Далее включаются уже подаренные деньги. Вы 100 долларов, вы уже заходите на вечную бронзовую доску и дарите новой легенде 100 долларов. Что значит вечная доска? Вот когда мы только-только заходим, наша задача подарить и два человека пригласить. На вечную доску мы попадаем с такими же, как и мы, кто уже подарил, кто уже пригласил. И прошел первый круг, и мы начинаем там вот большой толпой, то есть есть вот такая как бы песочница, да, а есть вечная доска, куда вы попадаете, всего два условия, подарили 100 долларов, пригласили два человека, и вы на вечной доске, и вы начинаете друг за другом по кругу там а, крутиться, но не 15 человек, там разные доски участвуют, но тем не менее, это а, здесь уже, вот почему акцентирую прям внимание, что вы приглашаете однажды два человека. Вы можете больше потом приглашать, но условие таково, минимальное. Максимально, пожалуйста, приглашайте, делитесь. И здесь вы уже имеете возможность, пройдя один раз доску за 100 долларов, вы имеете право участвовать в игре, где... Серебряный план это подарок 400 долларов, то есть вы получили 800 долларов, 100 долларов вы пустили, так скажем, на реинвест в вечную доску бронзовую, подарили 100 долларов, 400 долларов вы подарили на серебряной доске «Легенде». И уже у вас две доски начинают играть, уже две доски начинают приносить вам подарки, которые вы можете получить. Да? И у вас вот сначала получается чистыми 300 долларов остается. Ну вот если вы 100 инвестировали, 800 получили, 100 на бронзу, 400 на серебро и 300 чистым подарком остается у вас в кармане. Далее вы можете перейти на вечную... А, да, что такое вечная бронза мы сейчас с вами рассмотрим. Вот вы один раз зашли, еще раз 100 долларов подарили, два человека пригласили, и вы начинаете вот этого, знаете, восьмерочка такая бесконечность, колесо обозрения, которое крутится постоянно, как вечный двигатель, вы постоянно начинаете, подарили легенде, прошли свой путь, стали легендой, получили 800, 700 чистыми, и это без... Конечно. Приглашать на каждой доске не надо. Я надеюсь, что вы услышали. Вот прям прям хочется донести эту важную информацию, потому что для многих это ключевой момент, почему они не хотят участвовать в игре и боятся участвовать. Это крайне важная информация. Это то, что дает нам вечная бронзовая доска. Итак, вы проходите во вторую доску в серебро и начинаете свой путь. Такой же, в принципе, как за 100 долларов, только теперь по 400. Вы подарили, пришли в игру, вы подарили 400 долларов, и вы получаете на выходе 3200 долларов. Вот знаете, мне на днях одна женщина говорит, а зачем я пойду на доску, Да, давайте вернемся вот сюда, вот сюда. Да Я буду играть на этой доске и получать, я говорю, подожди, подожди, у тебя есть возможность подарить полученные уже 400 долларов. Да? Сколько раз нам надо пройти доску бронзовую, чтобы получить 3200? Да? Или можно один раз зайти сюда, подарить 400 и, вы, и выйти 3200? Ребят, знаете, вот сейчас чуть-чуть вам сделаю такой сдвиг парадигмы. А, Многие боятся зайти, почему, а вдруг там людей сзади не будет, ребята, они априори будут, потому что на эту доску заходят те, кто уже играет, понимаете, то есть это не то, что вы кого-то должны найти на эту доску, да, это вот, ну, есть такие игры, ты вот хочешь получать вот в этой доске, ты должен сюда пригласить, нет, ребят, услышьте, один раз. Подарили, простите те, кто услышал, я повторяю, да, но есть люди, которые слушают, но не слышат. И очень хочется донести до этих людей информацию очень важную. Не на каждой доске мы приглашаем по два человека, один раз на одной доске. И здесь за вами следом пойдут уже те, кто кого вы до этого пригласили, они с вами придут, люди других людей сюда придут, и здесь вы уже встречаетесь с теми людьми, кто прошли уже первый этап и получили возможность зайти на второй этап, здесь нет новых людей, здесь уже все, здесь идет перемешание, такое смешение людей на досках, те, кто уже прошли этот путь, и а, тогда вы уже закрыли первую серебряную доску, вы получаете подарки 3200, 400 долларов вы включаете еще, то есть помните, первая доска 100 долларов у нас крутится, мы там 800 получили, 100 реинвестировать, ну давайте это реинвестом назовем, да, снова подарили. Здесь, когда у нас уже четвер... доску вторую серебряную вы прошли, вы получили 3200 400 долларов, вы заходите снова в эту доску, вы понимаете, что она никогда не кончится, ребят, услышали, да, вот сейчас прям смайлики поставьте, пожалуйста, чтобы я видела вашу реакцию, что вы услышали, что вы начинаете просто с осознанными людьми быть в одном энергетическом, вот этом вселенском финансовом потоке, и также вы из этих денег, Полученных подарков на 3200 вы а, дарите подарок на следующую доску, где подарки 1600 с подаренных, ребят, мы же не берем уже с кармана. Итак, мы продолжаем дальше, чистыми на первом кругу у вас остается 1200, тем не менее мы попадаем на вечное серебро, где начинает у нас крутиться вот это колесо обозрения по 400 долларов, то есть вы зашли вы 400, подарили, 3200 вывели, получили. 2 800 чистыми, потому что вы 400 снова подарили, 3 200 получили подарками и так далее. Снова и снова, пока вам не надоест получать эти деньги. Когда вы пройдете дальше на золотую доску. Тоже у нас повторяется круг только с подарками 1600, я так чувствую, как начинают скрипеть мозги, да, вот это подарки, как же я какому-то человеку передведу такие подарки, ребята, с кайфом и с удовольствием, потому что вы на этом этапе. Пройдя этот путь, я напоминаю еще раз, что здесь на этих досках играют уже те, кто играет, здесь нет новых людей. Вы не можете пригласить сюда даже своего ближайшего друга, чтобы он раз зашел и сразу на эту доску, но не можете, так устроены правила. Он придет на 100, на 400 и потом попадет сюда. И когда вы дарите 1600, вы получаете 12800 когда вы прошли первый круг, мы тоже делим эти деньги, мы из них выделяем 1600 на повторный круг, на вечную доску золотую и выделяем 5000 на то, чтобы подарить на той доске, к которую я очень стремлюсь, я безумно хочу подарить. Вот на этом этапе на первой доске только золотой мы получаем чистыми подарков на 6200 долларов. И переходим на четвертую, самую вкусную, да, это у нас колесо обозрения, которое крутится, то есть мы заходим на вечное золото, 1600 подарили, 12 12800 получили подарками, 11200 чистыми остаются и опять-таки снова и снова и снова, пока вам не надоест получать эту сумму денег. Четвертая доска, это платина, мы включаемся, мы дарим подарок 5000 долларов. Получаем на выходе 40 тысяч долларов и этот раунд мы завершаем. Мы включаемся в вечную платиновую доску и ваши подарки в вашем кармане 35 тысяч долларов. Поставьте, пожалуйста, смайлик, кому понравилось такое вот колесо обозрения, где можно прокатиться одновременно на четырех местах и получать... Общую сумму достаточно вкусную. Посмотрите, «Бесконечные вечные доски». 100 долларов у вас крутится, какой период, да, мы не говорим о периоде, потому что, ребят, помните, это не инвестиции, это подарки, мы можем рассказать о нашем опыте, я могу рассказать, да, ребята, кто уже участвует, мы можем поделиться нашим опытом, как у нас это, да, я потом в слайдах покажу свои доски, как у меня это было, расскажу о сроках, но здесь важно, даже если вы за месяц, вот даже вот прям берем, чуть невообразимо, я много взяла месяц, да, но если вы в месяц один раз подарили 100 долларов и получили 800, ну это же классно, ребят. А если вы эти 800 можете еще приумножить подарками, еще раз зайти на 100 и на 400 и получить пусть даже за месяц, но 3200, ребят, ну у кого такие зарплаты, мало у кого, особенно те, кто работает по найму. А когда вы переходите, да, ведь на следующую доску, я вас уверяю, вы переходите уже другими людьми, вы даже на 100 долларах, вот я не знаю, вот может быть кто-то сегодня поделится о том, как меняется мышление, вот даже на этой первой доске, как меняется мышление, мировоззрение, отношение к миру, к себе, к деньгам, с деньгами и так далее. Вы представляете, какие вы будете, вы даже не представляете, какое состояние у вас будет, когда вы будете, притом это будет, я вас уверяю, не эйфория, это будет другое состояние, потому что здесь идет готовность людей, это не просто лотерея, выиграли и ну, потерялись где-то, да, это нежданное, это это действительно от сердца к сердцу, это проект, который идет с чистотой. Недавно со мной девушка поделилась одна, она рассказывала об этом об этой возможности своей знакомой, а знакомая говорит: да подожди, а у меня тут вот матрица, давай я тебе покажу". И потом со мной эта женщина поделилась, и говорит, Лена, боже мой, как я тебе благодарна, что я с тобой в этой компании, что я с тобой вот в этом вот флешмобе, потому что это такая чистота от сердца подарить к сердцу, трансформировать свои блоки установки, а там не хорошо, не плохо, я не делю, но она увидела вот эту разницу, да? она увидела, она ее прочувствовала. И вы представляете, вот до бесконечности вы можете кружить на, эти, на четырех колесах обозрения, получая а, эти подарки, получая возможности, которые вы видите. И это же, это же уникально, это, это классно, когда вы получаете эти возможности. А, вот что я могу сказать о своих результатах? О своих результатах давайте я о них вот здесь вот расскажу. Да. Цифры, да, они всегда приятные. Я закрыла три доски по 800 долларов, то есть чистый доход был 900, потому что я инвестировала. Мы зашли уже этими досками на реинвест, и за буквально две недели это вот такая приятная сумма получилась. Вот она моя первая доска, Едигурова, она была открыта 27 числа, но опять-таки вот она была открыта, это никогда когда я стала легендой, а она, да, когда я стала легендой, извините, 27 числа, но нет, слушайте, никогда не когда я стала легендой. Это я попала на доску, когда доска только была открыта, это когда я стала только дарителем, я была в отпуске, я, мне некогда было вникать, я сердцем почувствовала, насколько это кайфовая штука, насколько она вот изнутри да, такая благостная, даже не знаю, как сказать, и когда я уже приехала 1 марта, я, собственно говоря, начала разбираться, и вы знаете, вот 1 марта я, по-моему, стала легендой, и 3 марта я уже получила все свои подарки. Вот можно сказать, с момента того, как я стала легендой, до получения подарков буквально 2-2,5 дня. Ну, это вот, это мой путь. Вот у меня есть еще одна доска, это доска сына, мой сын тоже со мной, и сын и дочка участвуют со мной. Они уже стали... Когда? 4 марта? 6 марта уже была закрыта доска. 6 марта это он уже получил все подарки. Притом он зашел вместе со мной в игру как раз до да, 27-го, и. 2 числа он уехал уже отдыхать, две недели отдыхал и получал на отдыхе подарки, и все было замечательно. Вот она третья доска, это доска дочки. Вот вы видите, что тоже вот 4 марта она начала свой путь легенды. 7 марта уже она получила последний, ну, крайний подарок на этой доске. Тоже это ушло три дня. Вот у нас сроки вот такие. Ребята поделятся у кого так. И вы знаете, здесь вот опять-таки, как психолог, наверное, вставлю такие свои пескопеи, когда у человека идет от чистого сердца подарок, когда человек не боится подарить, не боится участвовать, не боится даже если потерять. Ну что мы тут потеряем? Да даже если вы не пригласите ни одного человека, ну вот, вот вдруг, ну вот вы вот одиночка, да, отшельник такой, ну нет у вас друзей. Даже если так случится, самое страшное, что с вами случится – это люди, которых будут приглашать другие участники, они вас все равно продвинут к легенде, вы просто на вечную доску не сможете перейти. Но вы получите подарок. Вы понимаете, здесь нет такого, что вы вообще не получите подарок. Поэтому самое страшное, что может случиться, попав в эту игру – это вы не сможете попасть на вечную доску, потому что вы не найдете двух людей, которые от сердца к сердцу захотят кому-то подарить подарок, сделать для кого-то Благо. вот и все поэтому ребят здесь вот такой вот путь и это наша задача донести до вас как можно более ярко наверное да вот через сердце да я сейчас провожу эту презентацию сердцем и я очень надеюсь на то, что вы услышите вот этот посыл моей души, моего сердца с желанием каждого человека, который услышит эту презентацию, неважно сейчас в прямом эфире или в записи, донести это, и чтобы сердечко, душа откликнулась, услышала о возможности и приняла для себя решение. И вот у нас сейчас уже доска Сильвер, да. вот вы видите, я с правой стороны, я строитель Анастасия и Владислав, вот они за мной подтягиваются. Мы уже на данный момент, вот 17 марта мы зашли, ну я 16 зашла, мои дети 17 подтянулись, вот сейчас как раз мы ждем реквизиты от Меркурия, как подарить подарок, потому что я подарок дарила, другая легенда была, сейчас ждем информацию о том, как подарить, это вот свежий слайд, буквально сейчас я делала, уже, возможно, даже новые люди присоединились, представляете, какая возможность для человечества в наше интересное время, Вы знаете, я... Еще года три назад, наверное, проводя тренинги по финансовому направлению, да, у меня много таких тренингов, не связанных с инвестициями, а именно связанных с работой, с финансами и так далее. Я тогда говорила, ребят, услышьте, пожалуйста. Будет такое интересное время, когда люди начнут терять работу, когда будет, не будет возможности работать. И Я не бог и не всевидящая Ока, я не могла предположить, как это будет, Да, пандемия будет или вот сейчас какая-то ситуация. Но я это видела астрологически, я это видела через ясновидение, я знала, я предупреждала людей, услышьте, начните хотя бы какую-то подушку безопасности откладывать, начните инвестировать, начните... Финансовую грамотность какую-то изучать для того, чтобы не остаться на бабах. И что я сейчас вижу? Вот сегодня буквально поступил звонок, девушка мне говорит, Лена, я смотрела твои тренинги три года назад, как ты, она мне сегодня об этом и напомнила, из Германии. Я смотрела эти тренинги три года назад, и я смеялась, какую чушь ты несешь а сейчас я сама вижу это, то у нас одна ситуация была, когда мы не могли работать, а сейчас другая ситуация, Она говорит, я не знаю, что мне делать, почему я тогда тебя не услышала, вот сейчас вы знаете, каждый ты, каждый вы, да, к Богу на ты, к чертям на вы, да. поэтому я к каждому тебе обращаюсь, вот сейчас услышь эту информацию, не отмахнись, а почувствуй внутри себя, ведь это уникальная возможность без рисков, без потерь, без боязни человека пригласить, и что компания лопнет с 2009 года, это интерактивная доска, я надеюсь, вы помните, это все движение идет и только нарастает. Только нарастает. И сегодня, когда мы можем в наше вот это интересное время изменить свою реальность, начать играть по своим правилам и в эту игру и в жизнь, начать получать доход, которым, о котором люди даже и не мечтают. Вы знаете, у меня один из примеров, я со своими девчонками, мальчишками делилась, женщина ко мне обратилась. Ты знаешь, я хочу играть в эту игру, но вот я говорит, судорожно собираю деньги на то, чтобы отдать долг. У меня 60 тысяч долг и зарплата небольшая. Вот у меня есть 100 долларов, я собрала, надо 60 тысяч. И ты знаешь, как я что решила? А нет, она говорит, я не знаю, что мне делать. Я и в игру хочу, и мне долг надо отдать. Я говорю, давай на это посмотрим по-другому. Ты начинаешь эту игру. Опять-таки основа финансовой грамотности, ты начинаешь эту игру, когда ты легендой становишься, ты даришь в подарок этому человеку, которому ты должна, ты даришь участие в этой игре, ты ее приглашаешь дарителем, а ты сама легенда. И этому человеку ты можешь сразу сказать, что ты вернешь то, что ты должна, вот таким вот способом. Можешь потом, когда она подойдет уже к легенде, позвонить и сказать, ты знаешь, тебе сейчас будут дарить подарки, будут люди звонить и спросить, как, спрашивать, как тебе подарить 100 долларов. Ты не удивляйся, это привет от меня, и я очень хочу тебя отблагодарить за то, что ты мне когда-то помогла подарить сейчас тебе больше, чем 60 тысяч, это будет 800 долларов, и разные люди тебе это подарят. Прими, пожалуйста, от нас это с моей благодарностью. Вот Разве можно здесь что-то другое сказать? Она расплакалась, она, говорит, у нее голос дрожал, она говорит, боже мой, я впервые увидела возможность, как я могу действительно вернуть долг, не мучая себя, а еще и более того, она ведь дает ей возможность теперь участвовать в этой игре и получать подарки. Вы понимаете, какое счастье мы можем дарить людям? Какие возможности? Я таких примеров могу много рассказать, да, и я каждый день с этим сталкиваюсь, и каждый день я людям показываю возможность, как можно изменить свою жизнь и жизнь близких честным путем, честным путем, потому что скаму здесь просто не быть, потому что мы деньги никому не передаем, никому не даем, только из рук в руки, и все. Ребят, вот как, как, насколько вам заходит эта идея? Да, давайте посмотрим сейчас по цифрам, чтобы у вас они уложились в голове. Я надеюсь, вот так смайлики поставьте, кому заходит такая идея. Вот, понимаете, я, я говорю, я примеров могу много передать. Но... Может, даже как-то эфир такой проведу отдельный с примерами, как я смогла помочь хоть одному человеку. Давайте посмотрим на цифры. Вот возможные доходы. Ну Тут, конечно, цифры такие полтора-два месяца. Но давайте возьмем полтора-два месяца. Да? Вы заходите в бронзу. 100 долларов подарили, 8 подарков по 100 долларов получили, то есть доход за один стол у вас будет на бронзе 800 долларов, на серебре 3200, на золоте 12 800, на платине 40 тысяч. Вы делаете новый подарок в круг, делаете подарок в следующую доску. И чистая прибыль, которая остается за первый круг, ребят, это не за каждый, это не на вечной доске, это только первый круг мы рассматриваем. Участие первый раз. С бронзы чистой, чистая ну, прибыль, чистые подарки 300 долларов, на серебре 1200, золото 6200 и на платине тысяч. То есть 42 42700 вы получаете подарками за первый круг участия в каждой доске. Это очень-очень-очень вкусно. Да? И естественно, я напоминаю, что очень важный момент, чтобы от Вселенной что-то получить, надо в во Вселенную что-то дать. Притом, если с чистым сердцем вы это делаете, с легкой душой, вы начинаете делиться и начинаете свой путь с щедростью признательности и он у вас продолжается постоянной отдачи и мы начинаем помогать друг другу на этом пути дарители становятся легендами снова и снова легенды становятся дарителями снова и снова и всего навсего нужно один раз почувствовать тянет ли вас в это направление дарить и получать подарки принять решение Подарить 100 долларов легенде. И когда вы будете готовы присоединиться, вы поделитесь с двумя единомышленниками, которые в свою очередь повторят те же простые действия. Подарить 100 долларов легенде не вам. То есть, знаете, очень часто еще у людей бывает такой вот внутренний червячок. Я не буду заниматься сетевым бизнесом, да, потому что там, ну вот как я порекомендую, я вроде как иметь с кого-то что-то буду. Здесь вы рекомендуете с еще большим чистым сердцем, потому что вы лично с того человека, которого вы пригласили, ничего не имеете. Вы пригласили, он дарит легенде. Все. Поэтому здесь только чистота души и действительно вот это внутреннее состояние щедрости, кайфа, желания дарить. Итого мы с первого раунда получаем 42 700 безусловных подарков в вашем кармане. Когда мы переходим в вечную доску, мы получаем 49 700 безусловных подарков в вашем кармане, на вашей карте или на вашем криптокошельке. И это все снова и снова и снова проходит. Коротко о правилах, потому что в любой игре есть правила. Итак, первый цикл. Чтобы перейти от бронзовой доски к остальным доскам, вам необходимо пригласить два человека, которые присоединятся к вам. Если вы не будете следовать этому руководству, вы не сможете перейти на серебряную доску и вы не сможете попасть на вечную доску. Это единственный риск, который ждет вас в этой игре. Зашли, подарили, никого не смогли пригласить, вы просто не попадаете дальше. Вы, ну, вы можете еще раз зайти и, убедившись, что вы получаете подарки, снова прийти, и я уверена, что тогда вы точно пригласите два человека, и уже легко. На вечной доске, чтобы активировать свою вечную доску, необходимо следовать указаниям, которые применяются к первому циклу, когда вы станете легендой доски и восемь дарителей будут подтверждены, вы получаете доступ к своей вечной доске, и это уже позволяет вам снова стать дарителем на доске с той же ценностью, что и предыдущая, которую вы только что закончили, а также снова стать легендой этой доски, и этот цикл мы повторяем вновь и вновь, и вспомним, да, вы не должны приглашать больше людей после продвижения. И а, единственные деньги, которые вы когда-либо достанете со своего кармана, это будут безусловный подарок в размере 100 долларов легенде на вашей доске. Это единственные правила, единственные условия участия в этой игре. И, конечно же, очень важно а, увидеть, что делает особенным а, эту игру. Это удобство. Да, у вас будет чистый, уникальный личный профиль, то есть там нет ничего личного, там будет информация кто вы, на каком уровне, кому дарить. А безотказная система, потому что gif of имеет различные методы в своем алгоритме, который поддерживает движение досок. Никто не останется позади, никто не останется без своего подарка. А, конечно же, это инновационный алгоритм, это, который заботится о новых участниках, одновременно вознаграждая уже существующих. То есть это то, что отработано годами. Перекрестное, так скажем, опыление, все вечные доски активируются в глобальном поле со всем сообществом, то есть это пересечение, там не может быть, что ну, уже не пройдет, это вы пересекаетесь уже со всеми, это, потому что это глобальное сообщество, а, при том, сообщество… Вот, ну, знаете, людей с чистым сердцем, где мы помним, что мы должны быть добры друг к другу, иметь терпение, понимание, какое-то какое различие может быть между культурой, да, обязательно общаться. Это вообще-то так развивает коммуникации, ребят, вы не представляете. Умение донести информацию, умение услышать информацию. Каждый профиль имеет возможность пригласить минимум два приглашенных, чтобы продвинуться по доскам, хотя нет никаких ограничений на количество людей, которых вы можете пригласить, то есть минимум два, есть у вас желание, вот как я, да, я от чистого сердца, я готова вот каждому просто рассказать, донести, показать, ответить на вопросы, чтобы каждый человек получил эту возможность. Я не могу молчать в трубочку, да? мне не стыдно здесь об этом говорить, потому что это действительно такая чистота, которую я не встречала ни в одной компании. Мне не стыдно, я не боюсь за свое имя, у меня в Инстаграме почти 11 тысяч подписчиков, в принципе, в ВКонтакте примерно столько же или даже уже больше. Я не боюсь свое имя потерять, я не боюсь, что мне кто-то ткнет, куда ты людей ведешь, потому что здесь чистота от сердца к сердцу. И, конечно же, это скоростной путь, когда человек может выбрать несколько стратегий, которые помогут вам быстрее продвигаться вперед, если вы того пожелаете. В условиях мы сейчас не будем говорить об этом, да, давайте поэтапно, степ by степ двигаться, потому что есть возможность сразу перейти на большие доски, но мы хотим двигаться все вместе». И, конечно же, есть бот поддержки, который дает возможность получить какую-то техническую помощь, получить ответы на вопросы. Очень важно, ребят, очень важно что очень важно понимать, что здесь вопрос не о гарантиях. Здесь вопрос не о том, что вы вот сегодня подарили 100 долларов и ровно через три дня вы получили 800 долларов. Здесь этого нет. Гарантия только одна, что вы когда-то получите свои подарки. Мы не хотим говорить о, о, о сроках, почему? Потому что нет ожидания, нет разочарования. Лучше вы их получите раньше, потому что людей, желающих прийти в это движение и получать, и дарить подарки, очень много. И доски действительно двигаются быстро. Но есть определенные внутренние у человека ограничения, подсознательные блоки, да, вы, может быть, слышали такие выражения, которые тормозят это. И они мешают продвинуться, и они создают ряд условий. Поэтому мы говорим о том, что вы однозначно, подарив однажды 100 долларов, вы получите 800. Успех или неудача любого участника, она будет зависеть от вашей готовности также помогать другим исследовать следовать принципам этой игры, ответственность за соблюдение налоговой законодательства каждой изучает в своей стране. Это подарочная деятельность. Очень важно, что подарочная деятельность ни в одной стране не запрещена. Это очень важно. И мы именно дарим подарки. GIF of Legacy – это децентрализованная платформа, которая не имеет сторонние принадлежности, владения или партнерства. Если вы присоединяетесь к ГИФО Legacy через третьи лица или в составе, в составе пакета, вы делаете это на, свой, ну, как бы на свое усмотрение, на свою ответственность. Да? Вот мне прям не нравится страх и риск, Я на свою ответственность. И это, это компания, этот проект, это сто процентов. Равный равному и никаких средств никогда не поступает на платформу. Мы не ведем никаких финансовых, никакой финансовой деятельности на платформе или с платформой. Все от человека к человеку. Еще раз напомню, да, поделитесь этой информацией только с теми людьми, у которых подобные мысли, подобное состояние готовность дарить, которые готовы прийти. В это чистое движение с чистым сердцем. Не делайте никогда каких-то пустышек, здесь нет смысла делать позиции, которые не будут дублицироваться, не будет движения досок, понимаете, есть люди, которые привыкли вот эти матрицы, там надо делать эти пустышки, чтобы продвинуться, здесь нет в этом необходимости. Вы можете присоединить свою семью, но не пустышками, которых вы бросите, а именно от сердца к сердцу. Например, родителям подарить или детям подарить участие. Может быть, на день рождения, на свадьбу да, подарить такую возможность. Вроде бы 100 долларов подарили, а получится аж 800. Ну классно же, классно. Не представляйте гифофлегаси, да, не рассказывайте, приведите, потому что ну, может быть какая-то путаница пока в голове, может быть, не. Все знаете. Самое главное не на все вопросы сможете ответить. Приводите людей на наше мероприятие в 12 дня, в 17.00, в 21 час. Три презентации в день мы проводим для вас, мои родные, для того, чтобы вы могли чувствовать себя защищенными лидерами, да, уверенными в то, что здесь им донесут информацию. Вы можете выбрать спикера, который вам больше по душе, который будет вам ну, как-то донесет информацию с душой. Не то, что кто-то у нас все спикеры прекрасные, но вы можете почувствовать, что вот этот спикер, он больше зайдет вот этому человеку. Пожалуйста, у вас есть такой широкий ассортимент. Приходите на несколько зумов, послушайте от разных спикеров, послушайте разную информацию. Вот я вас уверяю, второй, третий, четвертый раз, когда вы будете на презентации, вы узнаете что-то новому и услышите что-то по-новому и что-то какой-то жетончик на какой-то раз у вас провалится. И, конечно же, действуйте от шага, степ-бай-степ, шаг за шагом. Мои дорогие, я благодарю вас за то, что вы были с нами целый час, за то, что вы были с нами на презентации. Благодарю вас за то, что вы присоединились к нам хотя бы на презентации. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в наше движение. Если вы хотите узнать больше, вы можете сейчас задать вопросы или связаться с человеком, который вас пригласил. И не забудьте присоединиться к нашей телеграм группе опять-таки человек, который вас пригласил. Поделиться с вами ссылочкой. А сейчас, мои дорогие, задавайте ваши вопросы, у кого что сейчас в голове происходит. Может быть, кто-то хочет поделиться. Ой, так приятно, столько смайликов, ребят. Прям приятно, приятно. Благодарю за поддержку. Посмотрела чат и такая прям, такая волна пошла. Классно, благодарю за смайлики. У кого какие вопросы, сейчас Дмитрий включит, наверное, микрофончик. Я уберу, остановлю нашу презентацию для того, чтобы мы могли видеть вас, кто захочет выступить и услышать. Вот уже вижу руку, может быть, кто-то уже готов, созрел. Елена, благодарю за огненную презентацию. Супер, просто супер куча жетонов провалилась очередные казалось бы все уже знаем но вот эти нюансы везде здесь это очень важно хочу поделиться своим вот сегодняшним результатом уже да не за период а именно сегодня покажу сейчас доску свою особенно это будет интересно тем кто уже в движении а те кто только услышал они ну, уже поймут тоже да и через там, час через день да вот это Серебряная доска, серебряная доска, и вы видите, что уже справа и слева уже заполнены слоты, да? то есть люди э, до меня, я, я в середине, да, то есть я легенда, они уже э, со мной связались сегодня, вот вы видите. Вот, Ребята, вот, обратите вот, внимание видите, на да. дату организации этой доски, вот, 18 да. марта. То есть вот 18 марта, да. То есть сегодня какое, 18-е, да? Да, да, да. Ну, соответственно, вы понимаете, уже 6 человек есть. Математику первого класса, я думаю, я сейчас не буду вам говорить. Вы можете взять свой любимый телефон и посчитать. Вот это Поэтому... как раз то, о чем я говорила, когда на уже на следующей доске вы заходите, люди прям магнитом, они вот со всех досок начинают примагничиваться. Это вообще классно. Поэтому, Поэтому если кто-то думает, Думайте быстрее, пожалуйста. Все работает. Проверено. Идем дальше к новым горизонтам. Так, сейчас будем пытаться включать микрофоны. И кто хочет задать вопрос или сказать, то есть, вот есть вопрос в чате. В досках все пересекаются. Ну, как пересечение идет следующим образом: что идет определенное распределение по доске. Суть не в пересечении, а суть в том, чтобы идти за человеком, который вас пригласил. И вот тут самый момент. Вы можете разойтись на какой-то доске определенным образом, но потом вас все равно притянет к вашему пригласителю. И вот в этом есть нюанс. Где бы вы на доске не стояли, как бы вы не разошлись, в итоге вы придете к нему. И вот тут ценность в том, что если много у вас личных, лично приглашенных, то просто на реинвестных досках, вы быстрее их будете закрывать. Вот почему такие, ну, скажем так, быстрые достаточно результаты, когда в несколько дней закрывается доска. Да, у нас, вот смотрите, и... у нас проходят технические встречи, у нас есть очень подробная, детальная, записанная встреча, где мы сначала лидерами сами разобрались в передвижениях, в каких-то нюансах доски, как она работает, то есть для нас это такой более, ну, знаете, мы играем вот в кайф, в хорошем смысле, не заигрываясь, и когда мы с лидерами обсудили все нюансы, кто что заметил, потому что у каждого вот по-своему работают как-то там шарики с роликами, потом мы эти все шарики с роликами, встретили и Максим провел классную встречу, где он прям подробно рассказал о том, как двигается доска, как это все устроено, какие можно стратегии применять. Когда вы будете партнером или если вы уже в движении дарителей, то попросите эту встречу, это видео и я думаю, что вы там найдете вот в этом плане все ответы, кто куда как присоединяется. Мы прям разобрали это детально по косточкам. Еще классный вопрос вижу. Можно ли сразу зайти на золото? Супер вопрос. Наш человек. Да, да, да. К сожалению, нельзя, но быстро можно просто продвинуться туда. Есть определенный алгоритм. Если приглашаешь больше, то можно быстрее за твоим пригласителем туда зайти. Но нужно начинать с первой доски. То есть вот Елена в презентации это говорила, уже отвечала на вопрос. Но на самом деле интересная тема, что сразу на пять. Ну, к сожалению, нельзя, но… Ну, я бы это... уже была там, <связь> потому что это то, куда я стремлюсь. Знаете, Супер. да, очень много людей, и так интересно, потому что мы в, в моей команде, это мои, это мои единомышленники, это мои яркожители, которые со мной 10-12 лет идут по пути, и мы обсуждаем все эти вопросы, иногда люди говорят, ну а зачем мне тормозить на сотке, когда там, ну, я дошла на 1600 и буду только на 1600 крутиться, я говорю, и так тоже можно. Тем не менее, если у тебя крутит понимаешь, говорю, ты едешь в отпуск, и у тебя есть вариант взять 4 uh, карточки, которые тебе дают регулярно, да, там, там 800 и т.д. И и, или, или одну карточку. Ты, как, ты, ты вообще сколько карточек с тобой в отпуск возьмешь? Я говорю, четыре. Я говорю, ну так, конечно, четыре. И здесь то же самое. Вот в чем суть, ребят, это у людей такие вообще uh, разрывы шаблонов происходят, что... Знаете, как в том мультике. И это все мне. А за что? Вот да. Нат Наталья тянет руку. Сейчас попробуем попробую включить. Наталья, попробуйте включить микрофончик. Это вы мне говорите? Да, да. Или вы наж просто нажали? Нет, не просто. Ага, Наталья. Я хотела узнать. Как происходит? Вот, допустим, я зарегистрировалась, сделала подарок. А как узнать, кому нужно подарок? Это система сама выбирает, или кто-то регулирует этот процесс? Значит, кому я должна сделать а, подарок? Да, на доске, на доске в середине есть человек, он называется легенда. Вы, когда заходите на эту доску, вы видите все данные этого человека там телефон, WhatsApp и так далее. Вы с ним связываетесь физически с человеком. Вот вы ему позвонить можете, написать. Вы говорите, кто вы, то есть ваш, ваше имя там да, будет, юзернейм. И все, он видит вас уже тоже. И вы связываетесь физически с человеком. То есть это не через какую-то систему, вот через ну, телефон и так далее. То есть сайт уже в этом не участвует в вашей связи прямой. да? И вы договариваетесь о передаче подарка. Понятно, да? Ну Понятно, с одной стороны. Перекос именно, обладает, или вот он может как-то регулировать, или как положено вот по системе, не может сказать, что ты должна отправить другому человеку, а именно вот этому. Елена, скажи. А, смотрите, Наталья, а вот мы и, именно для этого интерактивная доска и существует. А, давайте я сейчас вот включу, наверное, демонстрацию, да, чтобы можно было немножко показать, порисовать. И донести, давайте вот я свою доску включу. Давайте вот сейчас серебро. Вот смотрите, так, Димочка, как ты? Сейчас я, я буду с вами какие-то штучки учиться делать, да, рисовалки. Вот смотрите, вот вот это я на данной доске, да? Вот это легенда. Вот он, легенда, вот он, Меркурий, да, некий. А когда я нахожусь в личном кабинете и нажимаю на легенду, тут выходит вот такая вот штучка, где мне написано номер телефона, электронная почта, логин в системе, да, и я могу связаться с человеком. Либо по логину мы просим при регистрации, чтобы люди при регистрации указывали… Свое имя профиля в Телеграм указывали как логин в системе, чтобы можно было легче его найти. Но у нас есть телефон, я могу добавиться к нему, позвонить в WhatsApp или написать или в телеграм, да, где человек и туда и туда, вот люди спрашивают, а как, ребята, я пишу везде, мне кажется, когда человек с трех источников получит информацию о том, что ему готовы подарить 100 долларов, он обрадуется этому, да, и лишним это не будет, и мы дарим, вот здесь мы когда находимся, мы дарим легенде вот сюда подарки, вот я как раз перед нашей встречей связалась с Меркурием, сейчас смотрю, он мне голосовые отправил, все окей, и вот эти два участника, они будут дарить подарок легенде. Не, не кто-то лично решает, кто будет легендой, а система. И вот смотрите, когда мы, когда у нас происходит определенный момент, да, мы сейчас лишнее уберем, смотрите, вот легенда выходит. Да? Вот он, он получил все подарки и он выходит. И доска или. сейчас на... не, видно, не видно, что ты рисуешь. А, может, не видно. Да? Угу. Ну ладно, тогда. То есть, вот посе... а почему не видно? Интересно, попробуем Может, еще раз включить? Включить-выключить. А, давай. А, демонстрация же сейчас видна. Да, как демонстрация есть? видна, но не видно, что вот. ты рисуешь. Так. Вот. Выделение сейчас видно. Да, пробуй дальше. Да, вот когда Легенда получил свой, свои подарки, не очень ровно, мышкой неудобно, делится доска. Да? Она все нас... равно не показывает, не показывает. Ну, все, ладно. Объясни тогда, тогда да, да, Она делится пополам. И вот у нас есть с левой стороны Артур три семерки, с правой стороны Алтай Алим. Я тогда буду словами да, это говорить. И легенда у нас выходит из доски, и эта доска, она делится на две доски. Артур три семерки становится легендой, да? а два строителя слева от Артура, они становятся вот этими гидами, а четыре дарителя, кто дарили, они становятся вот с двух сторон, вот эти четыре строителя. То есть доска двигается равноценно все время. Помните, вот сейчас, сейчас сейчас, я посмотрю по слайдам и покажу. Елена, я пока еще, еще два слова скажу. Наталья, скорее всего, спросила вот именно это подтверждение, что окей, а, мы связались, а как он, почему именно, ну как технически же никак не ограничено. То есть, по сути дела, что человек видит вас, и он подтверждает, нажимает на кнопку и подтверждает, делает подтверждение, что вы... Это вы, да, то есть вы связываетесь, что это юзернейм ваш и так далее, потому что он заинтересован, чтобы вы быстрее mm -hmm. это сделали, и вы заинтересованы. Мы все заинтересованы пройти по доске быстрее, поэтому ему нет никакого смысла, что здесь придумывать там, да, или как бы. Он получил, отметил вас, все быстрее пройдет, потому что он дальше в следующий круг быстрее пойдет. И вот эта система так устроена на простоте, что она в итоге быстро и классно работает. Наталья, ответили или еще чуть-чуть показать, как у вас? Дайте обратную связь. Наталья, получается? Да, я поняла теперь, что это все зависит не от человека, Нет, а от системы. Вот система, вот она двигает полностью. Двигает. Никто, никак, никто не, не может помешать этой системе. Все, вот это мне интересно было. Спасибо. Да, спасибо вам за такой вопрос, прям вот нужный. Ну да, все переживают, что там а все по да. начнут друг друга отправлять. Мы же не знаем эту систему. Вот это самое главное, что здесь все именно организовано самой системой. Да. Спасибо. И вам спасибо за вопрос. У кого есть вопросы или может быть кто-то поделиться хочет ощущениями? А я вот смотрю, в чате есть вопросы. Если у меня на доске все пришли на пассив и собираются получить подарки, больше не принимать участие, их система удалит, они пройдут по первому кругу в итоге. То есть, окей, будете, конечно, дольше стоять на доске, они по первому кругу пройдут, потому что все равно доска заполнится рано или поздно, там, через три дня, через неделю, через месяц она заполнится. И мало того, если, например, вообще никто не будет активность никакую принимать, то сама система будет самую долгую доску, Туда отправлять людей определенных, которые зашли. То есть, в итоге они все равно выйдут вперед, все пройдут, получат вот свои подарки в эквиваленте 800 долларов и дальше никуда не пойдут просто. Но они в любом случае получат подарки. Вот здесь ключевой вопрос. Ну, ответ на вопрос. Угу. Пожалуйста, вопросы еще. Отлично, отлично. Может быть, кто-то хочет поделиться, Это может быть, не столько результатами по доскам, сколько вот тем, как меняет мышление эта игра, насколько она вот какие-то страхи убирает. Да, у нас сегодня пока вот кто-нибудь поднимет руку или включит микрофон, скажет «я готов». Поделюсь, сегодня должна была быть трансляция, я со своими жителями провожу трансляции, это как трамплин успеха, некая история успеха одного из участников, и я там мне задают вопросы, я чем-то делюсь интересным, полезным, и представляете, буквально минут за 10 до начала прямой трансляции мне звонит участница, и ее все колотит, Она говорит, ты представляешь, я понимаю, что вот может смотреть моя мама. А она в игре, мы с ней проработали, что у нее есть определенные блоки, они там связаны, детско-родительские отношения, мама там вообще ни при чем, это наши отношения к маме, к себе и так далее. То есть мама там вообще ни при чем. Но вот это состояние ее... Я говорю, Лен, ты для себя решишь, что ты хочешь. Ты можешь отказаться сейчас от эфира, можешь э, и нырнуть в него, и вот нырнуть в свой страх и проработать его, потому что вопрос не в маме, а вопрос в твоем отношении к этой ситуации. Мы с ней проработали, у нас эфир задержался минут наверное, на, на 7-8, ну, почти 10 минут. Мы выходим в эфир, и представляете, я нажимаю трансляцию, то есть я в одной площадке проводила эфир, э, на YouTube у нас была трансляция, и я нажимаю на, на прямой эфир в YouTube, и оказалось, что кнопочку я не, ну, то ли не нажала, то ли пошел какой-то сбой, я до сих пор не знаю почему. И мы час сорок великолепного эфира, где она вот а, смогла внутри себя кайфануть вообще от того, что она смогла раскрыться. И после эфира я ей говорю, а ты знаешь, эфир не записался более того, она после этого начинает, мы, мы делаем, пытаемся создать трансляцию в ВКонтакте, чтобы этот инсайт проговорить, то есть уже не повторить трансляцию, этот инсайт проговорить, как прошла проработка, да, и что действительно, ну там много-много было у нее озарений. А, и у нее срывается, мы не можем зайти в трансляцию, потом она записывает видео, выкладывает его в YouTube, и видео это уходит, то есть это был просто сегодня такой у нее день, и представьте, у нее вот сегодня прям пошли хорошие результаты. По доске. То есть мы проработали какой-то блок, и у нее прям доска пошла буквально сегодня заполняться. Ребята, это уникальная возможность. Может быть, кто-то хочет как, да, вот поделиться тем, как вы это проходите, как вы это проживаете. Там, смотрю, вопросики есть. Елена, предлагаю завершить запись, и потом, если будут вопросы, еще ответим.